Забираю воду, потому что я так чувствую, будем сейчас без воды. Последствия ночи и вспышки перебит провод питающий под станцию, подающую, подстанцию, подающую воду на город. укропы попали водопровод. Сейчас подойду немножко ближе, посмотрим. Ну, вот повреждение трубопровода, питающего город Горолку и Донецк. Объем воды, которая, как вы видите, выходит из повреждения, очень большой. Поэтому воды ближайший, по крайней мере, день однозначно не будет попадание не одно попадание несколько насколько я понял пострадал не только водопровод, но и гаражи стрел был в 11 ночи но как видим Пожар до сих пор не потушен еще. Еще все горит. Надеюсь, тут хоть никого нет. Хотя, в принципе, в таком дыму невозможно что-либо увидеть. Это получается 235 гараж в автокооперативе видимо он скорее всего не один вот еще идет дым до сих пор куски земли рассыпаны практически по всему автокооперативу на территории автокооператива как видите пострадало практически довольно большое количество гаражей воронка Снаряды скорее всего или от чего-то. Ну осколков мало, видно, тяжелого танка, не знаю. Осколков видно, почти Ну воронка диаметром, как вы видите, как минимум метра четыре. Ну и глубиной метра полтора. Это явно не 150-й. Это хрен его знает какой точки мочки А, а во втором что-то сгорело да? А во втором там машина от мины а вот это уже да от мины потому что диаметр как видим не слишком большой а. Ущерб людям довольно-таки существенный. Да. Посрывало он. петли. Ну, короче, вот, вон гаражи посрывало. Посрывало даже замки? Да, замки посрывало вон. Покрутило ворота. Еще пострадавшие гаражи. Сгорел автотранспорт. А какие автомобили, я так вижу? Ну, ванна с и девятка. Ванна и девятка и вот воронка а отмены. Осколки Вот осколки. Админа. Как видите, толщина металла где-то около сантиметра. Запрещено да. Не знаю кто ездит в Минск о чем там договариваются, 120. но это не перемирие. И с такими людьми договариваться нельзя. Надо просто идти и мочить Это, по крайней мере, личное мое мнение. Вот вам и перемирие. Забыл. Я не знаю, какое это третье или четвертое перемирие, но это не перемирие. Это просто уничтожение воровки. 11 числа вот сегодня он по идее должен приехать в Мариуполь. Это видно ему. Это его подарок горолки по приезду в Мариуполь. Господи, а. Ну-то какая то мина. Это это... Бомба, э -э, -то. это явно уже не знаю какой диаметр. Метра 4. Метра... Как видно, провода высоковольтные перебиты не в одном месте. Перебиты троллеи. этаж свою А в этом подъезде пострадавшие есть? Не знаем. Не знаете а, еще, не да? Знаем, да. да Двоих увезли, а двое погибли. говоря в этот дом уже был прилет как видите все закрыто И вот Отряд новое Потом, Потом, да. не падает, да? ну, сейчас... ну и вот еще последствия ночного обстрела в 11 часов вечера это котельная стекол вы видите нет 11, 11. 11 -11. Да, уже даже отсюда видно попадание с той стороны в угол. Не, не видите, да. Из людей никто не пострадал? Из людей нет. Mm -hmm. Воронка в диаметре метра полтора, ну и глубину где-то порядка сантиметров пятидесяти. Как видите, кровля котельная полностью нарушена. Остекления нигде нет. Вторая котельная тоже разрушена. Как видите, попала в кровлю, выбила плиты. Нет остекления практически по всему. По всей длине корпуса последствия ночи 11 июня урлока как видите прямое попадание одной или несколько Подъезд два. и квартиру первого подъезда. Подъезд и в квартиру. Со слов соседей, э, два, двое погибших, да? Да. Один, одна в тяжелом состоянии и ребенок. и ребенок. Ребенок, да, и одну в тяжелом состоянии. Время Мальчику, Мальчику шесть, шесть, лет. шесть лет. Вчера исполнилось, день рождения. А, -а, -а. а, мама... а кто-то ездит в Минск на переговоры. Бедные люди. Ну вот еще один пострадавший дом. Как видно, попадание самую-самую крышу опять. Самую крышу, да. Газа нет, воды нет, света нет. Вот такой приезд Порошенко-Мариуполь. Чтоб он, сука, подавился своим Господи. приездом. Господи. С пострадавших домом. Порошенко увидеть на своих детях вот все то, что мы видим. Сколько ж можно издеваться над нами. Счастливой такой скалится. Своих людей убивает. Убивает своих людей без жалости, без ничего. За что мы страдаем? За то, что мы работали. Всю жизнь работали. А теперь детей убивает. Молодых убивает. За что, спрашивается. Боже мой, пусть он увидит на своих детей вот такую кару, как видим мы. Пускай его дети так же самое переживут, сволочь, паршивая. За что страдают люди, за что? За что вот это страдают? Сколько можно терпеть? Я, вы знаете, я... Уже ночью думала, пусть хоть две бомбы, чтобы, конечно, ни один человек не, не умер, не погиб, но хоть по бомб упала на Крещатику около этого Порошенко, чтобы они почувствовали, люди, ну, почему они все такие, не, не понимаю, как они говорят, такое впечатление, что мы сами себя убиваем, да что же это такое, когда это закончится? Уже просто нет никаких сил, нет никаких сил. Не могу больше говорить, не могу. Ну что это я должна? Один разтекла, выносила, второй разтекла, выношу. В доме все разбито, все раз. Ну что это за жизнь такая?